В общем, ребята, это те элементы, которые мы сняли сейчас с Camry 3.5 Мы прослушали, слушали, слушали, еще раз слушали звук с владельцем и решили, что ему нужен полный прямоток, адский прямоток. Мы такого еще не делали. Полностью прямая трасса, прямая труба. Также будут переделаны банки. Соответственно, тут будет практически все для того, чтобы громко звучать и вы обязательно услышите это в конце ролика но блин просто для нас даже была неожиданность что владельцу на камере 70 все тихо